Ребята, привет! С вами Стас Быков. Я автор шоу «Как стать видеоблогером». Шоу, где вы ежедневно смотрите за, мои, за моей работой над продвижением своего канала. И через год мы узнаем, что из-за этого всего получится. Сегодня я бы хотел вам раскрыть такую тему, как, а, зар, как заработать на YouTube. А, подробно рассказать а, способы заработка на YouTube. Что для этого нужно будет сделать. Итак, давайте... А, в этой инструкции пойдем по порядку первое если вы хотите действительно зарабатывать на youtube вам нужно определиться с нишей какой тематики будет ваш канал ну, рекомендация такая вот что вам больше всего нравится делать вот кто вы вообще по жизни вот ваши хобби чем вы интересуетесь, что у вас прям душа горит, то, то, то, на ту тематику и создавайте канал. Потому что, сразу скажу, YouTube, первое время рассматривайте YouTube как, как хобби. То есть, в первый, первый год отдачи от YouTube, ожидаемой, вы не получите. Вы просто будете туда заливать видео, видео, видео. Набирать подписчиков, набирать а, просмотры, но отдачи как от основной работы у вас не будет. Поэтому первый год, чтобы продержаться, а, вам необходимо, а, чтобы ваш канал был а, как ваше хобби. Чтобы извините, а, чтобы вам хотелось им заниматься, даже если вот, а, у вас не будет... Вообще ни одного подписчика целых месяц, два, три. Но вы все равно загружаете ролики и верите в то, что м, очень скоро у вас пойдут и подписчики, и просмотры. Итак, после того, как вы м, определились с тематикой канала, поняли, что вы вот именно на эту тематику хотите, вы горите этой тематикой, а, вы начинаете создавать канал. Вы регистрируетесь на Google а, и создаете свой канал. У меня есть видеоролик, ссылочку, я думаю, размещу или на видео, или под видео, вы можете посмотреть, как это делается правильно. Вот Создаете канал и правильно его называете. Ну, название канала можете просто или свои имя, фамилия, это уже как относится к продвижению бренда, да, или просто название, например, все о рыбалке. Ну это я вам для примера. Просто название канала. Чтобы подписчикам и зрителям было понятно, о чем канал сразу же. Дальше. Когда вы создали канал, вы начинаете записывать и выкладывать видео. Видео записывайте авторский контент. Оптимизируйте его, когда начинаете выкладывать на YouTube. Оптимизация подразумевает собой Это правильное название Правильное описание и правильные теги Но ну, это ничего не переживайте Это все есть видео уроки у меня обучающие Вы все это сможете увидеть Сейчас я говорю о том Что вообще необходимо сделать Чтобы подготовить свой канал К монетизации Чтобы начать на, на нем зарабатывать Вот вы начинаете выкладывать видеоролики Вообще я рекомендую а, В день минимум один видеоролик выкладывать на протяжении двух-трех-четырех месяцев чтобы youtube и youtube и поисковые роботы гугла поняли что ваш канал настроен серьезно что вы действительно с ним работаете и он понял что вас нужно чаще индексировать плюс ежедневные ролики когда вы выкладываете ежедневно ролики это стимулирует аудиторию это интересно и подписчикам. Для этого они и подписываются на вас, чтобы постоянно смотреть ваши ролики. Поэтому это я даже считаю основной критерий после создания канала именно стабильность стабильность записи и выкладывания видеороликов. Дальше идет уже у нас... Вы занимаетесь продвижением своего канала. Вместе, параллельно с загрузкой видеороликов, вы занимаетесь продвижением канала. Продвижение канала это как начальное, это... Это и через органический поиск, это когда на ютубе вбивают а, название, есть, а, поисковый запрос, и ваши видео вылазят. Также и ваше видео появляется в похожих видео. То есть вы на это повлиять больше не можете, то только когда создадите изначальные настройки правильно. Это описание, теги и название. Дальше. А, продвижение, которое зависит от вас. Это вы... Можете заниматься взаимопиаром с другими пользователями YouTube. Также используйте в, своей работе, в работе социальные сети, различные форумы, какие-то блоги, сайты, рекламу, оставляйте свою ссылку на свой канал, описание своего канала. Тем самым привлекайте м -м, трафик в виде зрителей на ваш канал, чтобы они смотрели и подписывались на него. Это, конечно же, нужно делать параллельно с загрузкой новых видеороликов. Дальше. После того, как вы... Э, уже у вас набирается на канале аудитория, ну... Примерно там от 500 до 1000 э, подписчиков уже у вас есть, да, там от 5 до 10 тысяч просмотров у вас ежемесячно, вы уже начинаете задумываться о монетизации вашего канала. Вы начинаете подключать свой аккаунт на ютубе к партнерской медиа-сети. О том, какую медиа-сеть выбрать, как они выбираются, какой вообще необходимо подключиться, все их плюсы и минусы, тоже видеоролик у меня есть на канале, вы тоже можете его найти. После того, как вы подключаетесь к партнерской программе, к медиа сети вы начинаете уже а, зарабатывать на своих видеороликах то есть у вас включается монетизация ваших вашего вашего видео а, здесь теперь внимание а, мы подошли к тому а, ради чего вы и зашли да, на это видео вас интересует как заработать на youtube так вот а, день один из вариантов а, монетизации ваш, вашего канала это реклама, медийная реклама м, на вашем аккаунте это когда показывается ролик это перед просмотром ролика появляется баннер да? э, во время просмотра ролика баннерная реклама также на вашей страничке рекламка от Google тоже висит то есть при клике на эту рекламу вам засчитываются коммерческие просмотры Сразу скажу, что на данный момент, на сегодняшнее время, тысяча коммерческих просмотров равняется, я вам скажу, приблизительно одному доллару. Вот. Дальше, как вы еще можете монетизировать, помимо, вот того, что бан... по этой... помимо того, что вы будете использовать баннерную медиа рекламу, Вы можете монетизировать ваши ролики, ролики следующим образом. Вы можете э, брать заказы от рекламодателей и рекламировать их продукцию, их товар или их услугу. уже на, Вы напрямую с ними связываетесь или они с вами. И, вот, и вы уже напрямую с, э, договариваетесь с ними о стоимости и рекламируете. И перед роликом можете рекламировать, во время ролика можете рекламировать, можете после. Также можете в описании ссылочку оставлять на тот продукт или услугу, который, с которой у вас был договоренности. Это тоже основного рода а, заработок. А, б, вс, б, большинство, да, практически, я думаю, даже все видеоблогеры зарабатывают такими способами. Это и реклама от показов рекламы от YouTube и от, от, от договоренностей с рекламодателями в своих видеороликах. Дальше. А, успех Канал возможен в случае, если вы действительно будете верны э, тому, что делаете, и будете стабильно, вот действительно стабильно, ежедневно выкладывать видеоролики. Здесь есть свои нюансы. Видеоролики должны быть хорошего качества. Сейчас уже э, телефонная съемка не прокатит. Зрителям уже э, нужны качественные видеоролики со звуком, с хорошим... Так, с хорошей картинкой, чтобы им было интересно смотреть. Вот, самое главное записывайте ролики на, на тему, которая вам нравится. Что вы я еще хотел сказать интересного? Когда вы будете записывать видеоролики, выкладывать их на канал, конечно, польется критика. Сразу вам скажу, вы негативную критику просто удаляйте. Тот, кто ее написал, вы баньте его. На положительную критику отвечайте, отвечайте им на комментарии и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Не заморачивайтесь над, над негативными комментариями, потому что они всегда были, они всегда есть, они всегда будут. И вам не нужно о них заморачивать, вы просто их удаляйте. Тех, кто, кому нравятся ваши роли, видеоролики, всегда будет больше, и вы работаете только для них и сфокусируйтесь на той аудитории, для которой вы работаете, которые ценят вашу работу. Оптимальная планка, вот, когда вы создали канал, нацельтесь вот, а, на 5-7 тысяч подписчиков вы хотите а, набрать за год. Ну я, По мне это так, а, ну, средний такой показатель, к которому нужно стремиться. Прямо напишите у себя там на стене или на доске визуализации, что вы хотите вот 5-7 тысяч подписчиков через год и стремитесь к этому. Но я так думаю, что э, постоянное выкладывание роликов, вера своему делу, э, интересное общение вообще с подписчиками, да, и обязательно принесут такие вот плоды, то есть э, 7 5 тысяч через год это вполне реально, я к этому стремлюсь на своем э, ви видео канале. Вот, э, в своем реалити шоу я тоже у меня в группе ВКонтакте озвученная примерно эта цифра, и я сейчас делаю все, чтобы э, ее достигнуть через год. и Сейчас у меня уже второй канал, потому что первый был экспериментальный, и пришлось э, от него отключиться и перейти на новый канал, потому что я там неправильно включил монетизацию. Чтобы не повторить моих ошибок, подписывайтесь на мой канал, сейчас на новый, вот где вы сейчас вы смотрите этот, этот, этот видеоролик и смотрите за моими действиями. То, что я делаю неправильно я сразу вам объясняю. То, что я делаю правильно, я тоже вам объясняю, чтобы вы то же самое повторили и получили тот же самый положительный резу результат. Поэтому, в принципе, я думаю, вам объяснил основные шаги, как можно заработать на YouTube Основные способы заработка вам объяснил Для, такой, для, для вводной инструкции, думаю, материала вам достаточно Смотрите остальные ролики, где уже более подробно я по полочкам все раскладываю Спасибо за просмотр, если видео оказалось вам полезным, то ставьте лайк, свои вопросы задавайте в комментариях, подписывайтесь на реалити-шоу, и мне приятно с вами общаться. С вами был Стас Быков, пока.